Alhamdulillah Аширафилян Биай, Вал Мурсалин, Ала Навиина, Мухаммад слаллаху алейхива асхаби Аджмааин На этом уроке мы с вами пройдем на Васыбы. На это амили, то есть действующие факторы, которые делают насып. Насып именно на фиальмудоре. мудоре На фиаль-мудоре они делают насып, то есть фиальмудоре, например, актубу, яктубу. Нактубу, он будет заканчиваться на Фатху, или вместо Фатхи там убирается Нун, к примеру, да? Яктуба, Актуба, Нактуба. Давайте же будем смотреть, что же это за навасабы, действующие факторы, которые делают Фиаль Мудуари в состоянии Насаб. Итак, навасаб, навасабуль Фиаль Мудуари, их 10 Фанавасабу Ашара. Их 10. И мы их разбили, эти 10 амилей, на три части. На три части. Ал-Касмуль Ауалу, Ал-Касмутхани, Ал-Касмутхалиту. Три части. Значит, 10 насыбов мы разделили на три части. В первой части 4 насыба. Ан, лян, идан, кай. Ан, лян, идан, кай. «Ан, лян, идан, кай. Все эти насыбы, они приходят перед фи'аль мударя. Перед фи'алем мударя. И они делают фи'аль в состоянии насыб мансуб. Становится фи'аль мударь мансубун. Заканчивается на фатху. Давайте же посмотрим примеры. Ан. Атмау. Смотрите. Атмау. Айягфирали. Айяфирали. «Я желаю, что он простит мне». «Атмау Смотрите, «ан» – «ягфиро». Было «ягфиру», пришло «ан», поставило фиальму в состояние насоб ай Или другой пример, где отец Юсуфа говорит я боюсь, что его скушает волк. Смотрите, я кулягу, я куль, я куль это глагол. Гу это «дамир», это местоимение, которое указывает на Юсуфа. Самый главный глагол было я кулю, а стал я куля. Видите, потому что ан пришел, а я кулягу а волк. Следующий пример лян ну мина ляка, мы тебе не поверим. Лян, смотрите, лян было ну-мину, стало ну-мина. Лян ну-мина ля-ка. Лян набраха. Было набраху, впереди лян пришел, стало лян набраха. Алейхи акифина. Следующий. Идан. В таком случае. Идан танджаха. Я буду много стараться, я много буду тренироваться. Мы тогда ему говорим. Идан танджаха. В таком случае ты преуспеешь. Кай. Кай ля-якуна там. Кайля якуна дулятан, смотрите, было якуну, потом частица отрицания пришла. ля якуну, и здесь кай пришел впереди, значит, независимо что между ними встанет, но глагол после него придет с, гла... с фатхой. Кайля якуна дулятан. Далее, это первое, самое главное, по матну мы сейчас смотрим именно все наши амели ан, лян и дан кай, ан, лян и дан кай. И если они придут перед глаголами, то глаголы становятся мансуб, в состоянии насып. Вторая часть там всего один амель. ля мукай, ля мукай. То есть лям будет. Здесь уже лям. Ляму кай. Ли ля мукай. Смотрим. лягфира Смотрите, лям пришел перед глаголом ягфиру. Для того, чтобы простил тебя Аллах, лиягфира. И получается, из-за того, что лям, вот это ляму кай, причинное лям. Для того, чтобы тебя простил Аллах, лиягфира. Лиягфира. Было ягфиру, лям пришел впереди, лиягфира стала. Или ли юазиба. Ли юазиба Аллаху мунафикына. нафикат Смотрите, было юазибу, на даму заканчивалось, Лям пришел, стало льюаздиба. Ли Лиюаздибал мунафи кейна. Итого у нас раз, два, три, четыре, пять. Пять амилей Теперь еще остается пять. Потому что мы же сказали, что на вас 10. Здесь Кысм салис, третья часть, лямуль-джухот, потом хатта и аль-джаваб ответ через фа, через букву Фа или через Вау, или через Ау. И сейчас пример вы увидите. Лям например, тоже лям, он приходит перед глаголом. Лию аззибаху", ли аззибахум. Смотрите, тоже лям пришел. Самое главное, вы сейчас запомните, что лям, если приходит перед глаголом, юаззибу. Было лям пришел. Лию аззибахум. Хатта, хатта яр или и «Хатта ярджиа». Было «ярджиу», стало «ярджиа», потому что «хатта» зашло. И ответ через «фа» или «вау» или «ау». «Галь зайдун фиддари». «Азайт» – имя человека. «Азайт дома». «Галь зайдун фиддари фа адхаба или Смотрите, было «адхабу», «фа» впереди пришло. Или, может быть, ответ через «фа», или, может быть, через «вау», или через «ау». «Вау» – это «и», «и» – «фа» или «Вау» – это «и», «ау» – это «или». Знаете, в доме, и я тогда пойду к нему. Итак, сегодня урок очень простой. Мы прошли «Навасыбуль фиаль», «Навасыбуль фиаль аль, аль мудоря То, что делает мудоря, фиаль, глагол мудоря в состоянии «насып». Мы сказали их 10. Самое главное, самое главное вы должны их понять, вот заучить вот эти 10 «навасыбов». Первые это «Ан, Лян, Идан, Кай», потом «Ляму, Кай», потом лямуль Джухуд», «Хатта» и потом ответ через «Фа», через «Вау», через «Ау». А для того, чтобы изучать каждый по отдельности насып. Это что означает? Какой смысл он себе внесет? Ан что означает? Лян что означает? «Идан», чай, ляму кай, лямульджухут, хатта, потом «Джаваб биль, биль вау, биау. Би вау это уже отдельные уроки. Это уже отдельные уроки, которые не заходят в матн. Это уже шарх нужно изучать шарх, разъяснение. А мы с вами сейчас, самое главное, мы понимаем, что ставит глагол мудоря состоянии насып. А это вот 10 навасабов. 10 навасабов. Субханакаллахума. Клллахума. В Абихамди Кашхаду Аллах